Ну что, друзья, это именно тот самый йорф, который вы только что видели, который мы подобрали. Вот, смотрим, ух ты! Ух ты, как тебя болтает а? Смотрите. Ух ты, пта, блядь! Ух ты, епта, блядь! его обслужили масло поменяли фильтр поменяли тормозуха свежая охлаждайка свежая сейчас осталось почистить цепочку поменять резину новенькая резина я покажи новую резину Эй! сейчас на него воткнем и будем пробовать смотреть, будет ли вибрировать руль или нет. Если вы помните на видео, у меня вот так вот руль вибрировал. А теперь посмотрим, будет он вибрировать или нет. Не забудьте лайк поставить. Ну, собственно, вот его резина. Вот его новая резина. А вот он сам Йорс. Номера, смотрите. Без колес. Это чтобы не говорили, что мы ничего не делали. Сейчас резину воткнем и будем кататься. что, друзья, мы резину отшиномонтажили, повесили на колеса. Собственно, вот они. Сейчас будем их балансировать. Тут очень много ходит споров по поводу того, что... а, -а, -а Балансировать со звездой или без звезды? В мануале написано где-то со звездой, в Ямахе без звезды, там со звездой, короче, без звезды. Все это фигня. Если мы будем балансировать вот на таком стенде, который прописан, по сути, в мануале, в любом в Kawasaki, например, если мы сейчас возьмем вот этот мануал, открываем раздел колеса шины, колеса шины. Вот она резина колеса шины, что тут делать надо? Марки, Данло, Бритс, это не важно. Вот, пожалуйста, колесо оба, траляля, проверка соосности оси и проверка баланса. Вращайте колесо, значит колесо вставьте вверх, вытаскиваем несколько раз, если находится в различных положениях хорошо сбалансировано колесо. пожалуйста, вот он стенд обычный. Мать его, стенд Никаких там вот этих вот ваших Супер балансировочных для резины Для автомобилей, все это фигня Вот, пожалуйста, вот он стенд Причем не какой-нибудь Обайклиф матреной Италия, между прочим Вот он вот. вот этим я балансирую Это, я считаю, самый один из самых точных балансиров Потому что, ну, притяжение земли вы никак не обманете Все это фигня Итак, ну что, выставили балансировочный стенд В уровень Вот он. Наша тяга. Берем колесо и понеслась. 25 грамм. Даем ему небольшое движение, чтобы колесо могло иметь динамику, и остановилось в любом месте, где тяжелее, либо в любом месте, где остановилось. Вот примерно так. Вообще типа правильно показывать надо вот так вот, его горизонтально и остановить. То есть как мы видим, может быть там еще можно навесить, либо лишь, слишком многовато. Но 2,5 грамма я точно не поймаю, кроме как случаев пополам пилить. Вот повесил пятнашку. Итого получилось 35. Все, закончили, пора ставить колеса Ну что, друзья, поменяли моему резину. Сейчас осталось только подтянуть цепочку, смазать ее, почистить, смазать. Соответственно, помыть мотоцикл, потом ее после этого смазать цепь. И, в принципе, завтра уже сегодня ночь. Сегодня уже сколько? 111, да, Он темно уже. Вот, завтра приду, смажу цепочку, почищу, помою мотоцикл. И, соответственно, попробуем его в деле. Выйду где-нибудь на ровную дорогу и попробую, будет ли он так вибрировать. Ну что, ждем, что будет дальше. Давайте, лайкайте. Поехали. I'll take all your body parts to a fucking graveyard, I'm ostracized and traumatized by everything I'm not, alright? I'm lost inside and anything I say you better listen up closely, mostly I'm the one and only, bring it home slowly Hand your boy the trophy, patience is holy moly I got him hating on me like Michael Haves Toby. me Force like I'm Obi. you know the one Kenobi Force fed baloney by He's Just wanna rule the world, call me Mr. Steel, girl Easy gave me the referral, now he's worried bout a yeah. gel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 Don't wanna test your luck with me Я и говорил, никакой вибрации нет, никакого вопления вот Все отлично. Ставьте лайки, дизлайки, комментируйте. Интересно ваше мнение. С вами был Патрик и канал Мотор. Ну вот, в принципе, и все. Мотоцикл обслужен. Сегодня приедет эвакуатор. Мы погрузим его и можно будет отправлять хозяину мотоцикла новому владельцу. Поздравим его, ставим лайки, поздравляем в комментариях. На сегодня это все.